Привет, саме Таник, И И Как я обещал, новая рубрика. Обзор клеоскриптов. Все мне вдруг поступил клеоскрипт под названием Повторяшка. Итак, давайте по проверим его. Стой! Давайте напишем. Стой! ребят, ребят, Репиат, 3, 4, 2. Ребят. Привет, давайте напишем. Привет! Привет, сейчас она пишет фразу, и я за ним повторю, с помощью этого скрипта. О, нет, это не тот. Ну, ну. Этот вообще не отвечает. Три, восемь, Привет. Сейчас она пишет привет Привет Эй ты читер пишет А его читом угнали Давайте я найду Жаптуйте. Нашел Привет О! А, не тот а где? Я? Я Даник. Я Даник. А, а ты кто? А ты кто? Сейчас я его настроил. Сейчас он скажет, я вас повторю. О, какой! Об... Обычный! Обычный! Смысл? Гоу дружить! Го! Где? Где? Где, дружить? Сейчас он напишет. Три жертвы находим в этом видео, и все. И заказ обзор. Дай номер телефона. У... у меня нет телефона. У меня нет телефона. Первый уровень. Детса 1 ХП. Все, друзья. Он моего. Давайте этого. 3, 6, 4. Майк! Привет! Майк, привет! Майк. Привет. Сейчас подождем, он что-то напишет или нет. коп два копа майк не отвечает давайте в мэрию там поприкольнее будет ничего себе тут пробу меняли реклама уже не тег а реклама управляющие все решают сейчас на штатах все прихожу так, тут у нас должен 100 долларов дать на подарок. Значит, снимем их. Итак, go trollies. Захожу. Помощник от 41. Репятс. У меня про... А! У меня проблема... А, извините, я за ним пишу. У меня проблемка. У меня... Селился попугай. Да. У меня селился попугай. Вытащите его. Вытащите его. Вы да что за херня? <laughs> Офигеть. Скрипт. Плюс. Да, обзор. Я обзор клеил записываю. Сейчас. Оф не могу. Плохо. Повторяшка. Повторяшка. Такс. Такс Он написал такс. Спасибо за помощь. Спасибо за помощь. Сейчас будем троллить ПДшников. Найду ПДшника вернусь. Раз, два, три. Долбоёб. Кто это вообще? Как копов вызвать? А, легко и просто. А, телефона нету. Ну, сложно достучаться до них. О! Давайте. Апартамент. Так. И патролю. Это уже последняя жертва. А их нету. Один есть. Он... наверху. Давайте поключим. Давайте покричим. Я когда, наверно Там уже идет ребят Я успею. Да, успел. Репиарк 4, выключил и себя включил. Помогите, помогите, меня били. Нашел, офицер, он когда не актив. Алло, нон РП. Так, мы выходим с сервера, так как это сволочь, нон-рп-дубинку использует, чтобы его уволили. Итак, подождем. Та сволочь использовала нон-рп-дубинку. Короче, давайте уже заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, пока-пока-пока. I'm not that